Вячеслав, добрый вечер, я тебе сам сразу, сразу говорю, ты сказал как-то, что борешься против Бога, чтобы занять его место, в то же время говоришь о народовластии, да, и что? Ну, для того, чтобы прийти к народовластию, нужно каким-то каким образом привести страну, вы что думаете, она сама придет, что ли, страна к народовластию? Ну, встань какой-то другой человек, да. Ну, вот, пример я вам привожу, вот, был Говорухин Станислав Сергеевич, жутко ненавидел Путина настолько жутко, что даже я меньше ненавидел. Я у него работал начальником штаба на выборах в 2000 году. Почему пошел Говорухин, чтобы, э, ну, так сказать, у, у Путина не было такой яркой победы, да, чтобы какие-то слова сказать и так далее. Но ну, он там сдулся немножко, но это не важно. В любом случае намерение было хорошее, да? и, и вот представляете, я был за Говорухин, за то, чтобы он стал президентом, а не Путин ни в коем случае. Ну и, и что бы было в результате, ну, был бы тот же Путин, только Говорухин. Понимаете? И вот после этого случая я очень четко понял, что я могу рассчитывать только на самого себя. Я ни на кого не могу рассчитывать. Если я говорю, что хочу народовластие, значит я готов делать это народовластие. Я лично, Мальцев Вячеслав Вячеславович, номер 5488, на сегодняшний день в списке экстремистов и террористов. Я не знаю другой, может быть, прекрасный человек и тоже в списке экстремистов и террористов, или там где-то там в оппозиции и так далее. Может, замечательный. Я не знаю, что будет, когда он придет туда. За себя я все, я уверен. Понимаете, я там, там был, я не знаю, что будет делать тот человек, я знаю, что буду делать, я буду чморить этих пидоров путинских, я буду э, нахлобучивать, да, отнимать все, что они награбили, я буду стремиться запустить экономику, буду поднимать медицину, и медицина станет основной отраслью, на которой мы будем все строить. Помните, когда я говорил, что медицина должна стать основной отраслью, это было еще хрену тучу лет назад, и каждый, каждый год по несколько раз я посвящаю этому эфиру и говорю о том, что ну, нужно выходить из кризиса, в том числе и при помощи медицины, она номер один. Как видите, все подтвердилось, медицина номер один. Вот. И за себя я могу сказать, что я там отбухаю один срок и точно уйду после одного срока. Получится у меня что-то, не получится, я спалю, в любом случае уйду. А если браковод говорить, я, я могу за него ручаться, он кто бы. Родственник мой Студебекер, папа мой Студебекер, нет. Вот именно рассчитывать только на себя гораздо моложе вас, но это давно понял. Согласен с вами, что конечно, так и должно быть. Потому что очень, наверное, будет тоскливо за кого-то там упираться, а потом окажется, что очередной вулк Путин. Нахера. Я говорю о том, что власть должна быть открытой. Кто-нибудь об этом говорит. Я говорю о том, что у меня видеокамера будет на столе. О том, что мы запретим всякие секреты откроем все архивы, не будет никаких спецслужб. Да? Кто-нибудь об этом говорит? Никто не говорит. Кто-нибудь говорит, что он будет вести переговоры с западными товарищами только при свидетелях, а свидетелями будет весь мир. То есть открыто, при включенном интернете и так далее, даже телефонные разговоры. Любая деятельность в интернете такого лица должна дублироваться да, в сеть. И не только в интернете, вообще на компьютере. Зашел во время работы, все должно дублироваться. Люди должны видеть и знать, о чем идет речь. Да, какие-то вещи кому-то не понравятся, особенно с точки зрения кары там, путинских злодеев. Придется делать это открыто. Никуда не денешься. Придется делать это открыто. Да, это будет, может быть, кому-то очень чувствительным натурам не нравится, да? ну, может быть, посчитают, что мы как-то перегнули палку и после режима, да, Мальцева, да, будет, там, трибуналы будут судить Мальцева. я не против, пожалуйста, я хочу сделать вот это все, а потом делать, что хотите.